Квартиру за год до того, как я переехал в Москву, начал снимать мой друг со школы, он учился младше меня на три года, Вот вместе с моим младшим братом Матвей. Вот. Эту квартиру он снял довольно просто, буквально он, он приехал поступать, в ну вернее подавать уже документы в финансовый университет вместе с отцом, они остановились в отеле, отец зашел на ЦИАН, примерно час полистал его, нашел квартиру, приехал в квартиру и снял ее, просто буквально за несколько часов. вот квартира, ну с ней на самом деле очень повезло, в плане того, что она находится в центре города практически, довольно близко. То есть, это Римская площадь Ильича, это одна станция от кольца. Вот. При этом она ну, в неплохом районе, соответственно. Вообще, даже технически это ЦАО, Таганский район, э, и в пределах Трисов-Транспортного кольца. Но при этом квартира достаточно недорого стоит. То есть, это однокомнатная квартира, 50 с лишним метров, при этом, что ну, здорово для такого-то квартиры, если мы вспоминаем стандартные 33 квадратных. Вот. Квартира стоит 40 тысяч, ну и там отдай еще за коммуналку уходит, но по сути 40 тысяч стоит квартира за месяц аренды. Мы проходим в комнату, в которой живет мой сосед, вот, у нас здесь получается этажерка, очень такое удобное решение в плане разделения пространства, то есть получается у него как мини отдельная комнатка и такая своего рода гостиная, ну не гостиная, наверное, а просто рабочая зона, вот здесь мой компьютер стоит, Здесь, соответственно, лежит вся наша одежда, там висит в шкафу, тут в основном мои вещи, в этих, на этих полках в основном его, гладильная доска, соответственно. Есть велотренажер, который, к сожалению, очень редко используется, но очень здорово, что можно вот так вот открыть окна, особенно когда тепло. Поставить велотренажер к окну, и ты как будто бы едешь куда-то там в высоту, вот. Потом здесь сразу же двери, мы переходим на кухню, точно так же мы это могли сделать и с прихожей, вот. Вот кухня, у нас тут холодильник, кухня на самом деле хорошая, это, наверное, самая лучшая часть квартиры в плане ремонта, ну, как, по крайней мере, как мне кажется, потому что, ну, очень удачное решение, мне кажется, и цветовое, и вообще, ну, как-то выглядящее. вот, посуда немножко у нас не помытая, вот, соответственно, здесь сплю я на этом диване, вот. Uh, иногда бывает его раскладываю, иногда нет, но в основном сплю на односпальном, потому что как-то привычнее уже. Вообще дом, на самом деле, 2007 -го года, вот, хотя как-то по его братству особо не скажешь. Uh, и 2007 -го года, ну, потому что это то время, когда стихийно-стихийно строили очень-очень много жилых домов, и, ну, материалы строительства, их качество было, ну, дешевыми и низкими, вот, поэтому... У дома на самом деле абсолютно картонные стены. Вот я сейчас постучу, соседи это слышали. Я слышу постоянно, когда плачет ребенок наверху, когда вот недавно за стенкой проходил ремонт, это был просто ужас, постоянно сверлежка в голову. И это ну, не просто стандартная сверлежка, как э, в мемах, я не знаю, что вот вечный сосед. Нет, это действительно на всю квартиру очень громко, так как будто это действительно прямо у тебя на ухом. Технически мы снимаем каждый по комнате в этой квартире. Вот. Он снимает ту комнату, потому что ну, он изначально эту квартиру снимал, до этого один без всех. Вот. Я к нему вписался сюда, скажем так, я живу на кухне, вот на этом диване. Но мне, в принципе, все устраивает, мне удобно. Вот, э, я как такая домохозяйка-кухарка, потому что я до кухни готовлю, я до кухне живу, я до кухни и вот такая вот у меня жизнь. Вот. зато очень здорово то, что, ну, и, ну, действительно очень приличная экономия, потому что если снимать квартиру э, в одного, то здесь, там, те же самые 40 тысяч, для одного это очень тяжело. Если где-то смотреть дальше от центра, то можно найти за 30 тысяч, в принципе, конечно, да. Но это будет очень-очень э, такой вот нехороший, наверное, вариант в плане ремонта и в плане расположения. Ну, вот один из лучших элементов квартиры – это вид. Э -э -э, у нас здесь видно, получается, вот МГУ находится. Э -э, там, ну, сейчас не особо, но Академия наук тоже видна. Далее Москва-Сити, соответственно, непосредственно перед Москвой-Сити находится МИД, чуть правее находится гостиница Украина, вот за этим домом находится высотка на котельничке Набережной, самая красивая, но мы их, к сожалению, не видим, вот, и здесь вот там немножко с краешка виднеется гостиница Ленинградская, так что... Открывается очень такая широкая панорама. Минусы, что бывает, кто-то не исполняет свои обязанности. <laughs> вот как сейчас с посудой. Вы договорились, что за сосед ее побоет, в итоге не побыл. Ну ничего страшного, бывает точно так же, и я э, пропускаю все эти моменты. Вот. Немножко, конечно, из-за того, что это все-таки однокомнатная квартира, и как бы технически у нас есть, вот у меня кухня, у него своя комната, но все равно нету прямо такого невероятно отделенного пространства, как, допустим, коридор, отдельно кухня там и отдельно две комнатки, вот. Поэтому некоторые приватности нету, но этим можно пожертвовать, я думаю, в пользу остальных плюсов. Ну, наверное, самая забавная история, связанная с этой квартирой, это то, что хозяин не знает, что я здесь живу. Вот. И так получилось, то, что он говорил моему соседу еще с самого начала, когда тот начинал снимать квартиру, что ни в коем случае никого не подселяй, живи только один. Тот говорил, да вот у меня там, может, иногда друзья будут приезжать с ночевой, ну там по выходным, может, девушка иногда... И сосед говорил, не-не-не, друзей не надо, но девушка пусть приезжает иногда. Ну что, ты же нормальный, нормальный, ну и все. Ну, в общем, вот такой сосед, вот такой, вернее, хозяин. И я вот уже живу полгода, хозяин за эти полгода не в курсе от, от того, что я здесь нахожусь, но при этом каждый раз, когда он приходит за оплатой квартиры, он каждый раз спрашивает, а ты точно один живешь? Ты точно один живешь? Может, что-то это счетчики дорого выходят? Что-то коммуналка дорого выходит? А что у тебя так курток много? Ты что, все эти куртки носишь, что ли? И Матвей, ну что ему отвечаешь? Ну да, да я модник просто, ношу много курток сразу. Вот, вот так вот. В общем, наверное, сам веселое, что здесь есть. Я в Москве живу уже 4 года. Пятый пошел. Закончила университет, пока училась, жила в общаге. Общага у нас была в Одинцово, в Одинцовском районе, поселок Дубки. Дорога оттуда занимала примерно полтора часа. Это было, ну, как сказать, не то чтобы очень долго, я, конечно, уже привыкла, но все-таки, когда поступила в магистратуру, хотелось какого-то комфорта. Я думаю, что нам повезло, потому что... Эта квартира, она была вторая по счету, которую мы смотрели. Первая, в принципе, тоже была норм, но вот сюда мы пришли и сразу подумали, что, ну, все, мы ее снимаем. Вот квартира у нас небольшая, метров, наверное, 45-40, где-то так. Это моя комната. Моя комната больше, чем другая. Здесь у меня огромный шкаф, диван стол телевизор я его смотрю редко ну как в принципе не знаю вся молодежь редко смотрит телевизор вот но он здесь есть это как бы плюс еще у меня есть балкон это классно да у нас хозяйка хорошая э, она вот ну никаких неудобств не доставляет один раз в месяц приходит за деньгами и и, и все мы даже может с ней не встречаться просто оставили деньги ушли она пришла забрала все идем дальше Здесь живет моя соседка, вот. Ее комната поменьше, чем моя, но тоже неплохо. А здесь у нас ванная и туалет, санузел совмещенный. В принципе, все удобно, все хорошо, сантехника работает исправно, никаких жалоб нет. Вот буквально ну, половина зарплаты уходит на квартиру. Это очень грустно. Почему ты продолжаешь это делать? Ну, потому что я вкладываю деньги в свой комфорт. Мне здесь жить удобно, гораздо удобнее, чем в общаге, поэтому если я могу себе это позволить, то почему нет. Мы находимся в одном из московских общежитий, которое находится за МКАДом. Это поселок Вниз Сок Дубки. Добро пожаловать. Я живу здесь месяц, один месяц. Надеюсь, что скоро съеду. Так, вот наши комнаты. Проходи. Значит... Что хотелось бы рассказать про комнату, то что у нас здесь место, вот у нас живет тут вообще это квартирного типа общежития, у нас живет тут 8 человек. Две комнаты по 3 человека, и вот наша комната, здесь мы живем вдвоем. У нас вот есть одна кровать, вторая кровать. Это рабочий стол мой. Ну, то есть, в принципе, здесь места не очень много. Вот Я, в принципе, здесь не работаю, потому что места очень мало. Два шкафа, стеллаж балкон на который у нас выхода как бы нету мне в принципе комфортно здесь жить потому что полной студенческой жизнью я не дышу я не успеваю застать все тусовки вот но я прихожу и ложусь спать здесь вот немного украсил свою комнату а, портретом <клево> это натали портман Это твоя нет это натали портман Здесь еще живет 8 человек, у нас есть расписание. Генератором Тут почему-то 6, я не знаю почему 6, но мы генератором случайных чисел, значит распределили, кто когда должен выносить мусор, вот он стоит, его никто не вынес, но я думаю, кто скоро вынесут. Так, также у нас расписание на уборку, раз в неделю какой-нибудь чувак должен убирать. Ну никто не убрался, потому что сегодня выходной, 8 марта был праздник, видимо все что-то готовили. Так, там балкон. На балкон ходят только летом, зимой никто не ходит. У нас два холодильника. В принципе, нам хватает, потому что еды у нас много. Вот, мы не бедствуем. А, ну, морозилки, там мясо. Туалетная бумага, в принципе, почему нет? Вот, что вам еще рассказать? Ты часто готовишь? Я не готовлю, потому что я живу в дубках и кушаю в москве Это повестка к заместителю заведующего общежития я пришел очень поздно начал готовить пельмени на кухне блины жарить не пельмени вот и моему соседу это не понравилось кстати сосед с нами уже не живет он пошел жаловаться и сказал что я его побил хотя я никого не бил если бы его побил наверное бы у него были какие-то признаки вот но в целом он на меня нажаловался. Вот. Пока последствий никаких не было, но м -м, не факт, неизвестно, что будет дальше. А как у тебя отношения вообще с другими соседями? Отлично, супер отношения. Так ну, сейчас я не пойду с ними здороваться, потому что они спят. Сейчас всего лишь 12 часов дня, полдень. Вот. Пока что, да, еще все не проснулись. Конечно же, самый главный минус – это трата времени на дорогу. До Москвы 2 часа, из Москвы 2 часа, потом час отдохнуть – это 5 часов в день. А 5 часов в день – это... Полдня, то есть практически пол полжизни тратится на то, чтобы добраться в Москву, вернуться и отдохнуть. Поэтому, конечно же, приходится снимать квартиру в Москве, либо комнату. Средняя цена комнаты в Москве это 20 тысяч рублей. Но это не такие уж и большие деньги, когда речь идет о сохранении примерно 3 часов в день, а 3 часа в день это 90 часов в месяц. Мы, конечно же, мы сохраняем себе здоровье, экономим, экономим нервы, Uh, у нас добавляется дополнительное время, чтобы поработать и заняться какими-то своими проектами, хобби, спортом и так далее. Вот. Поэтому сейчас мы идем на остановку, потому что у нас по расписанию автобус, чтобы поехать в Москву, искать комнату. В этой квартире мы живем где-то месяц-полтора. До этого снимали квартиру в районе речного вокзала, там еще минут 15 на автобусе ехать нужно было. Ну, там где-то мы жили, наверное, полгода. Это вот ну, семь с половиной, ну восемь месяцев это вот э, съем квартиры в Москве, опыт такой. До этого была общашка на проспекте Мира от университета, а до нее та же общашка, но в Подмосковье. Здесь это трешка в районе 1905 года, мы отдаем 45 и плюс коммуналка, около 50 уходит. Нас тут четверо. У нас есть хороший зал, ну, потихоньку мы его обустраиваем. может купим. Xbox или плойку, не знаю. И две комнаты, для спальни. В одной живу я с девушкой, и в другой брат и друг. Ну, собственно, только обжились, но уже неплохо. Здесь, в принципе, уютно, чисто. Стоите в прихожке, двери в санузел все а, совмещены. Да. Показывать не нужно, да? Ну, он, кстати, чистый, в его отму. Прихожка, вещи. Кухня небольшая, но мы едим обычно. Если завтракаем, то едим здесь, есть какой-то ужин или там в выходной день обед, то мы выходим в гостиную и там едим все. Ну, все просто, типа, техника, техника новая, кстати, нам хозяйка обещала, что это все только-только купили. Старый холодос, модели старые, но микро. В принципе, обычная кухня, ничего такого, своих денег стоит. Вообще, рассматривать просто место, где ты приходишь поспать, уроки и все остальное свое свободное время там, пытаешься провести где-то в Москве, в коворкингах а здесь дом ты обустраешь его под себя, ты делишь его там, с любимыми людьми, то есть я вот живу с братом с другом и с девушкой, и все классно ну то есть мы потихоньку, я знаю, что есть это моя зона ответственности то есть она не кончается там за пределами моей кровати или за пределами моей, комна... моей комнаты там, вот этот зал, мы все за ним смотрим, то есть мы здесь едим мы, у нас здесь досуг там то же самое с кухней, мы проводим время вместе, там о чем-то болтаем, смотрим там совместно кино, куда-то выходим. Есть годные, очень годные книжки, и вот это наш то, что мы привезли. И э, здесь ничего не используется, шкаф почти пустой, там лежит какой-то хлам. Балкон очень круто, что есть, потому что выход во двор, он тихий. И я думаю, если мы здесь доживем до лета, то будет очень круто, ну то есть дерево рядом зелено, светло, все. Комната не могу показать, там люди спят. сейчас раннее утро. Нам часто везет с квартиры, ну то есть, мы ее нашли в, чуть ли не в последний момент, когда надо было уже вот-вот съезжать. Не, она стоила, на самом деле не так дорого, 45 тысяч за трешку, ну то есть, двушку с половиной, правильно сказать, наверное, комната проходная. Это неплохо, это, ну, даже дешево, наверное. Здесь комиссия была дорогая, а так сложности возникают с тем, что мы студенты, ну то есть люди, когда слышат, даже если у нас там есть работа, что-то еще, люди такие студенты, это что-то ненадежное. И основной минус, наверное, кроме того, что мы студенты, то, что мы из Кыргызстана, там я с братом, с девушкой, мы из Кыргызстана. И наш друг, он граждан России, но он тоже не не славянской внешности. И нам часто отказывали только из-за того, что там хотя бы одного славвинина себе заведите и там может быть поговорим а так ну нам не особо доверяют не знаю может потому что э, история съема мигрантами квартиры не всегда хорошая.